Нет, я не ебался, просто вернулся к истокам. Мало кто знает, дорогие брата-братья, но именно с эпизодов по королевской битве я начал когда-то свой путь. Предлагаю посмотреть коротенький эпизод с тех времен, глядишь, и олдскулы у тебя сведет, если ты понимаешь, о чем я. В этом мире столько несправедливости и безнаказанности. Столько злых и плохих людей. И когда кажется, что надежды совсем не осталось, не стой в стороне, возьми все в свои руки и подари еще один шанс этому миру. Вступай в движение ПЕСДУЛЕЙ! Будь самым лучшим доставщиком ПЕСДУЛЕЙ! Поэтому чекни карту и выдвигайся в места встречи с клиентами. Для такого ответственного задания я взял с собой сам-самыча, который знает долг в свежих и горяченьких пизк. Постоянно чекай горизонт и свое окружение, чтобы избежать недовольных клиентов после обнаружения Пукачела. Раздавай ему все, что у тебя есть. И тогда он в знак благодарности упадет на землю в поисках мелочи и оставит хорошие чаевые. Но, как говорится, если ты катаешь с друга другом, значит и твои клиенты катают так же. Поэтому выдвигайся на поиски следующего пукачела. Прикольно, однако. Сейчас же моя гиперактивность спала, и я больше похожу на адекватного повествователя. Остался, конечно, порох пороховницах, и ультануть я знатно могу. Чтобы... Боссыным Пукачелам было неповадно ставить дизлайки под моими роликами. Отец, прямо сейчас ты должен пройти проверку. Ты же не о Боссыны Пукачел. Или о Короче, прямо сейчас делай сальто назад. Зашибай кулаки с подпиской на этот киноканал. Ты Все, в принципе, сальто, кстати, делать было не обязательно. Короче говоря. Здорово, мужские мужчины. Многие знают, что я сильно проникся к первому лицу в Королевской битве. Там совершенно другой геймплей. И, следовательно, немного другой топ оружий. Конечно, показанные дальше пушки можно будет с легкостью использовать и от третьего лица, но давайте не будем строить иллюзии, пока вот эту штуку не понерфит, все будет э, не так однозначно. Если вы будете играть от первого лица, то шанс встретить парнишку с дробовичком очень мал, ибо тут работают совершенно иные законы. Итак, рассказываю свой личный топ оружия для королевской битвы «Первое лицо». На четвертое место я поставил Один, который с Момента выхода был всегда в моем комплекте, а не так давно его еще и улучшили, имея такой грустный темп стрельбы, на обратной стороне Луны у нас находится огромный урон для штурмовой винтовки. Больше всего меня привлекает урон в голову равный 72 единицам. Благодаря ему можно на ближней дистанции сбивать ребят с пп Естественно, если вы будете все трекать в голову. Один достаточно скиллозависимый ствол, который требует должной сноровочки. К тому же из него можно отлично зажимать на дальней дистанции. Кусочки тоже такие неплохие отлетают от соперников, но по факту его актуальная рабочая дистанция от 10 до 30 метров. По сборке у меня все банально и просто. Тут два модуля на улучшение дистанции, увеличенный магазин с лазером и классический коллиматор. Хоть у меня и есть мифический скин на Один и с ним я в принципе не нуждаюсь в коллиматоре, для простых ребят я показываю им Именно вот такую сборку, которую лично использую. Поэтому, мои дорогие любители первого лица, берите и не стесняйтесь. Один очень хороший, рекомендую. Третье место. QQ9. Для меня это отличнейший снайпер-саппорт-ствол, который вынуждает играть достаточно агрессивно для первого лица. Откровенно говоря, не так много людей вообще берут из дропов пистолет-пулеметы, потому что здесь не третье лицо, где можно от бедра бодро накидывать приколов. Здесь эффективнее все-таки прицельная стрельба ценится. И перестрелочки в основном происходят на средних расстояниях. Я рекомендую попробовать поиграть с QQ9 по следующей тактике. Вы играете со снайпой, делаете выстрел, и если это не ваншот, то сразу же берете ППшечку и залетаете добивать противника. Потому что снайперский выстрел в грудь или живот снесет половину здоровья, а то и больше. Кто-то может спросить, почему здесь нет феника, либо там MSMC? Смотрите, они отлично работают от бедра в третьем лице. Но от первого лица нам же еще и надо от прицела стрелять, поэтому кукушечка в этом плане будет понадежнее. А еще у нее и дистанция получше, чем у выше упомянутых пушек. Другие ппшки по типу Бизона, ппшари П90 не беру, ибо QQ9 имеет лучшую подвижность в сборке. Да и вообще с ней очень приятно играть. В комплектации у меня, как обычно, два обвеса на улучшение дистанции, увеличенный магазин, это у нас все must have. лазер, кстати, тут я поставил, который улучшает кучные стрельбы от бедра и еще улучшает задержку перехода от бега к стрельбе. Ситуации разные бывают, поэтому не обрезгуйте брать данный лазер. И заключительный модуль у меня, конечно же, перк ловкость рук. Его на самом деле я очень люблю брать в сборке для королевской битвы, ибо это очень недооцененный перк именно для данного режима. Даже в такой комплектации пушка получается очень мобильной и достаточно точной. Вы даже можете скомбинировать ее с Одином, который послужит вам от мейн-стволом на дальней дистанции. А с морковкой вы перекроете ближнее расстояние. Ну и раз мы ходим вокруг до да около снайперских винтовок, то на втором месте, конечно же, у меня dlq 33 который давным-давно нужно было дать возможность ваншотить в голову. Спасибо, хоть мы до этого дожили. Теперь ждем, когда такую возможность дадут Локусу, ибо с Локусом я в свое время очень сильно любил играть, когда он был на полу. Так вот, в игре от первого лица снайперская винтовка это ваш сам Самый главный помощник, иногда, конечно, и враг, ибо теперь прицелы бликуют и можно на раз-два задианонить себя. Конечно, это нужно держать в голове и стараться лишний раз не светиться, либо делать это буквально секунды-две и сразу же выходить из прицела, Что значит у меня по сборке. Ну, во-первых, это свежий микростанящий магазин, который хоть и ухудшили, но не слишком мощно, как можно было бы. Поэтому берем и юзаем, парня огорчаем. Легкий ствол МИП для мобильности. И да, запомните, брата-братья, модули на дистанцию не работают, поэтому брать тот же тяжелый ствол для улучшения метража это бессмысленно. А вот если у вас цель улучшить стабильность оружия, тогда дело другое. Конечно же, нам тут не обойтись без легкого глушителя ОВС, который, к слову, тоже у нас тут с дистанцией работает и даже ее режет. Но что написано в описании в игре у нас может и не значится как говорится, поэтому дистанция не режется, берем глушитель. Также я беру ударный приклад, чтобы улучшить стабильность оружия. Вот тут, кстати, сейчас будет спорный момент, но я уже привык, финальный модуль у меня — ловкость рук, ибо стартовый боезапас у магазина Омега-1 грустный. Вы же лучше возьмите перк отключения, он тоже хорошо работает на снопе и в некоторых моментах даже будет профитнее, чем ловкость рук. Я же стараюсь выцеливать черепки, чтобы было красиво. Тебе, к слову, тоже сейчас могут сделать красиво в магазине Сипи Донат. Сережка уже зарекомендовал себя как супер правильного и быстрого Помогатора в донатной теме Закрыт магазин и не можешь зарядить Боевой пропуск? Пиши Сереге Хочешь крутануть рулетку с понравившимся Скином, но платить фул прайс Не хочется? Тогда пиши Сереге Он тебе выбьет скидочку приятную И главное, мужики Не ведитесь на наеберов Переходите строго по моей ссылке в описании Либо в закрепленном комментарии Обращайтесь и кайфуйте Первое место, ЕМ2. С ней у меня точно такая же история, как и с Одином. Взял ее, как только вышло, ну и все, так и осталось в комплекте. А вообще, я был удивлен, когда в прошлом обновлении ЕМ2 еще и улучшили. Как по мне, она универсальнее, чем Один, безусловно. Так как в Close Fight тоже можно кушанье всякие разные раздавать. Да и на дальних расстояниях она неплохие результаты показывает. Сборка, к слову, у меня вот такая. И здесь я, наверное, вам поясню только за ствол спецназа. Этот модуль не улучшает дистанцию, что так важно для королевской битвы, но зато он улучшает скорость полета пули на 40% и добавляет урона. Классный обвес на самом деле и его нужно обязательно поддержать перком на дальность, который где-нибудь на полу вы найдете. В зависимости, кстати, от градации, мы пропорционально улучшим и сохранение урона на дистанции. А до первого дропа, я уверен, такой перк вы точно найдете. Получается очень мощная и убойная штука с неплохим контролем, которую я рекомендую вам забрать из дропа на все 100%. Кстати, скажи, пожалуйста, хочешь ли ты еще материалы по Королевской битве? Если да, то в комментариях напиши, на какой класс сделать разбор, ибо от первого лица все играется совершенно по-другому, и мне это нравится. А больше всего мне нравится, когда вы подписываетесь на Бусти и меня поддерживаете. Спасибо большое, брата-брат Уничан, за подписку. Жму руку. Накидываемся, кстати, всей гурьбой и пробиваем 3000 кулаки, чтобы королевская битва была почаще на данном киноканале. Ну а это был Огнянский. Все только начинается.